Я рад вас приветствовать на нашем канале ТОСЭУ. Сегодня мы научимся с вами делать вот такие симпатичные звездочки. Для этого нам понадобится квадратный лист бумаги. У меня размер 21 на 21 сантиметр. Вы можете взять побольше, потому что звездочки получаются небольшие. В общем, берите в листик больше и делайте как я. Итак, укидываем наш точек сначала вот таким образом пополам. Еще раз вкипаем его двое. Берем кончик вот этот, пригибаем к этой точке посередине и намечаем линию сгиба. Не, не сгибаем, а только намечаем точку сгиба, вот так. Вот. Отпускаем. И теперь наш кончик сгибаем к этой намеченной линии сгиба. Далее, вот эту часть мы берем и вот эту линию сгибаем вот этой, между этой точкой и центром линии сгиба. Смотрите внимательно. Так. И вот. так. Разворачиваем. И дальше смотрите внимательно. Я беру вот эту часть. И вот эту сторону должна совпасть вот с этой линией сгиба. Смотрите, вот так вот. И теперь вот эту часть, разорачиваем эту часть, разгибаем, после опала с этой линии сгиба, типа. смотрите, прийти внимательно. Опять разворачиваем. И эту часть кибаем к этой линии. Вот у нас получился такой ключ. Теперь берем вот эту. Часть и выгибаем оставшуюся палочку вот с этой частью и отрезаем теперь разгибаем и отрезаем лишнюю часть И его в разных сторонах проглаживаем. И теперь мы его собираем так, чтобы у нас получился ровно. Купить. Так. Ромбик, да? Так. И Далее, не посмотрите еще раз, как получилось. Далее, берем одну из частей этой фигуры и поступайте еще разом. Вгибаем эту И это тоже. заворачиваем. И тело все еще опираться. Вот. смотрите внимательно, как это сделать. И Переворачиваем. Повторяем подобную операцию. Пентри. к центру. Эту сторону к центру разглаживаем. как в прошлый раз. И здесь клас. Я остался на у нас с вами. Здесь мы ее без Делаем то же самое, но только в два раза меньше. Так. Ворачиваем. Далее мы вершину складываем вот по этой раз повторяем. еще раз повторяем, скидку еще раз повторяем, и еще раз повторяем. скидку скидку скидку скидку скидку скидку скидку скидку скидку скидку скидку вот, вот таким образом, смотрите, раз, раз, раз, раз, раз, раз, и у нас все получилось. Вот. Вот. И осталась последняя важная операция. У нас, как вы догадались, эти конечные дела, поскольку у нас пять таких сторон. На каждой стороне мы будем делать следующее. Мы берем наш листочек. И вот так вот мы далее мы сгибаем, так. сгибаем так. И теперь мы берем их в обратную сторону и Еще покажу вам. Так, так, и вот так. Теперь мы идем на оставшиеся четырех сторонах. Как убедились, да, что звездочка получается небольшая, поэтому в следующий раз, если будете повторять, 3 листочек бумажки побольше. Итак, мы повторились, везде еще раз четыре раза одну и весь весь и у нас весь весь прибавляю к нашей коллекции теперь вы можете смело эти звездочки делать до свидания ставьте нам лайки подписывайтесь на наш канал HSO.